На Землю вообще здесь, как право на Землю, никто не обладает правом, это иллюзия, это иллюзия. Просто кому-то Земля дает возможность быть оседлым на ней, возделывать ее, заботиться о ней, это обычно каста земледельцев и каста купцов отчасти. На нее возлагается такая ответственность, потому что они более или менее устойчивы, они более-менее усидчивы на этой Земле. Но есть каста воинов, на которую надежи никакой, потому что они как ветер в поле, сегодня они здесь, завтра их нету, как им давать землю-то? Вы принадлежите касте воинов, вы не можете иметь постоянного имущества, потому что вы можете иметь только то, что способны взять с собой, а все остальное вы не можете землю завернуть в рулончик и взять с собой, потому что право на землю это иллюзия. Это люди придумывали, договориться, Земля очень сильно смеется, когда кто-то получает на нее право. <смех> да? Она в любой момент расскажет, кто тут какие права имеет, как бабахнет и все. Поэтому, зная вот это, вот, вот это правило, да, прежде всего вас берегут ва ваша же собственная каста, не давая вам стать остным, не давая вам обратно стать купцом. Зная вот это правило, выберите в своем семействе того, кто принадлежит земледельческой касте, но в крайнем случае купеческой, и оформляйте вы всю вашу землю на него. Это капитал, но не имущество. Таким образом вы удовлетворите свою касту, которая не желает, чтобы воины обладали имуществом. А с другой стороны удовлетворите свои собственные страхи, которые будут говорить, что ваши дети и вы на старости лет можете остаться там без, без, без, без куска хлеба.